Документы, пожалуйста, привидите вас. Документы ваши на автомобиль. Это мои законные требования. Водитель в гостинивашке. Где прибор? прибор-то у вас. Как, как, вы, как вы даже собираетесь Сейчас вашей в вашем ресурсе будет померено. Вы согласны, что мы померяем тренировку? А вы в курсе? В курсе. По, по, по каким правилам, когда пропускаемость стекол вы должны это делать? Я объясняю. Я а что объясняю. мне объяснять? По, вы в курсе по, по, по правилам, когда пропускаемость стекол. Да, ты снимай сразу. Ну. смотрите можете прочитать гост 27 92 по которому замеряется на улице светопропускаемость приборов пусть даже его инструкции готовится его плюс минус 100 градусов температура воздуха замеряется от плюс 15 до плюс 25 сейчас на улице сколько градусов человек какой гост гост 27 88 давление воздух от 86 до 106 Килопаскали. Вы мне эти вопрос. данные предоставляете? Какое давление? Где-то вы можете где взяли Но. Это есть ГОСТ. Вот вы уберите этот ГОС. По правилам сюда пропускаемости стёк... По правилам стекол. Вы мне где должны я замеры делать? Где вы должны 57, сделать замеры? 57, 27, 8. А есть правила вседопропускаемости стекол. Замеры. И я что? Вы ГОСТ вот этот, знаете? Вы его учили сами. В чем здесь этот ГОСТ? бумажку мне достали и что-то показывает что все ну, вообще, что это бумажка а вы мне дайте бумажку чем вы я вам раз Правилами дорожного движения откройте технический регламент mm. вот там все написано скажите два по если вы в чем-то думаете вас, что это... ваши а права вы, вы читаете вы в течение 10 суток можете обжаловать мои действия все. А понимаете, вот то, что вы сейчас открываете мою дверь, винтана даже откроете. Не открываем, вы, не открываем. вы будете осуществлять досмотр транспортных средств. За что? За досмотр. За досмотр? Да. А где досмотр осуществляется? Где, не где досмотр осуществляется? Хоть где? Вот у противонера. Да, я же тебе говорил, мир плен такой нет документы можно хочу смотреть ну просто я посмотрю она тебя у можете конфисковать даже Сейчас просто приложим по мере. У меня на камере есть. Не надо. надо дайте мне. Сейчас померим просто ваше пропускание. Все, у нас все. есть на камере, что оно было свободно. Все. Вы думаете, выкидывай нас, что Ничего. Ничего? Вы думаете, просто так, что это делаешь? Она у меня лежала и все. Ну так и все, вот же есть камера. Еще видно, как вы сделали. Все судебное. У меня а есть ГОС, вы, вы не понимаете? Есть ГОС, какие проблемы? Ищите два понятых. Какой у вас номерной знак? 0,2. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 2, ну. 2 что, поменяешь? Покажите мне его. Буду вот. какой-то. Чего вы решили доказать? я вообще не понимаю. Ничего, ну, поставили протокол. Троху, дальше поедем. У вас установлено была пленка. Все, и дальше поедет. Встревоженное а? место, больше я ничего сделать не могу. Наверное, если я заять не могу у вас, да ну, вы не можете мне вылезать. Вы как не можете? Вот ну, так. Продолжаем. Ну, я же просто так ничего не делаю. Если наверное что-то я делаю, я знаю, что за мной стоит закон. Ведь и у нас и у нас есть такая обратная сторона. Знаете? А мне зачем? Их ну, знать? Ну, расскажите а, мне. А правила, например, это Зачем мне? Ну, их расскажите мне. Для чего? Как для у меня чего? Есть прибор. Я для чего у вас есть прибор? Он, он, он напишет. А что покажите что мне есть. документы на ваш прибор. Предоставьте мне Косфомире. вот именно на этот прибор. Сейчас Вы мне предоставьте сначала документы на ваш прибор... 26 ноября все документы находятся в подразделении. А, а мне пофигу. Такая же нужда. Вы мне должны предоставить... Я понимаете? вам ничего не должен. Как это не должны? Ну, так. А так а что вы мне за липу повторяете? Вот я пока что вам ничего не должен. Вы мне... Пока, пока что только мои требования. Вы мне, себя вы мне должны предоставить. Пока что... По первой же просьбе вы должны мне предоставить документы... Какие документы? Какие? Какие? На прибор документы, я вам еще раз говорю. 26 шестого ноября двенадцать апреля прибора, там что все документы на исправительный прибор ясно владельцы если вы хотите посмотреть я вам номер прибора, и все снимать объясняю был установлен автомобиль на котором были установлены вот этот белый наклейка приклеен снято все на видеокамеру у нас водитель оторвал в но сам факт правонарушения что он управлял автомобилем на котором была установлена пленка зафиксирована, сейчас в вашем присутствии мы проведем замеры пленки где вы такое видели да или нет замеры пленки которые а была сейчас, установлена вы сейчас на, на машине, в вашем участке в вашем участке в вашем участке в вы руку мне прижмите, сядьте чуть-чуть на них. А пока ничего, чтобы вы врываетесь, мой частный собственный. Я вам еще раз объясняю. Вы ничего? Нормально? Ничего. Я вас не вырываю. А куда вы? Я что вы делаете? Вы не надо мне надо тренировку. Подождите. Вот вы, вы сейчас вы, лезете к моему вы, автомобилю. Вы, вы препятствуете, выполняете камеру. Вы препятствую, исполняем мной смысл. А чему? Вы мне должны на посту что? это все делать. Хотя постигло. Я вам ничего не должен. Я вам ничего не должен. Смотрите, сотрудник Дербас наносит на тонировку. Кто такие все? Хорошие у нас. Наоборот. чтобы видно было. Давай. Колебровку нажимал? Нормально, да, я не Сейчас! ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, не первый такой, есть же судебный прецедент уже, мы же не просто так все делаем, правильно? Если вы думаете, что это было просто моя прихоть, ну это же не моя прихоть. Потребуйте у нее документы на этот прибор. Кто потребует? То потребует? Не, а что это прибор вообще? За... Кому он известен? Прибор Свет вообще? называется. А? Прибор Покажите цвет. мне документы на него. Почему не хотите показать документы? Я же вам еще раз сказал, документы хранятся в подразделении. Видели, да? Да. Думаю, да с чего бы ради все? Руку убери. ты что, на карманах есть? Нет, нет. нет. Блять, руку, больно.